Всем привет дорогие друзья, подписчики! Необычное и очень странное видео мне попало три дня назад. Необычные объекты НЛО прилетели на Землю. Эти кадрам только несколько месяцев, но уже не облетели огромную критику. По многим другим случаям мы видим это в первый раз. Необычные объекты НЛО появились на Кавказе, и это не шутки. Посмотрите внимательно, сколько их. И это только три огромных НЛО. А еще было замечено НАСА около 17. Где еще остальные, никто не может понять. Но то, что мы с вами сейчас наблюдаем, это только очень страшно. По многим другим, что они хотят от людей... Это мы уже знаем, но их действия захватить или забрать ресурс планеты – это очень интересный момент. Но почему НЛО появляется именно на Кавказе? Помимо того, что еще давным-давно люди считали, что эти горы священны, и поэтому множество тайн в них и осталось – но еще остался самый древний каменный город, который принадлежал инопланетным существам, которые находятся в Краснодарском крае. Но это только начало. Группа людей про этот город знают и множество туристов туда едут. Но суть в том, что они не знают, что это раньше были инопланетные города, в которых сейчас появляются НЛО. В Англии случилось необычное. Недалеко от гор в Англии был замечен неопознанный летающий объект, который потерпел крушение. Этим кадром также несколько месяцев, но они уже есть в социальных сетях. Помимо того, что множество НЛО летают именно в Лондон, я имею, на территорию Лондона, то мы с вами прекрасно должны понимать, что это заговор. Кто это мог поверить, если НЛО не может контактировать с людьми, а на самом деле оказывается совсем все другое? Военный самолет пролетал в этих местах два дня назад. Потом появился вертолет вице-президента. Посмотрите внимательно, что за кадры. Военные, которые охраняли этот периметр, засняли необычную обстановку. Вертолет вице-президента был замечен в этих местах. Подозрительно, но, скорее всего, контакт с инопланетянами уже был. И, скорее всего, пришло время разговора про других интересов. Но это еще не все. Помимо других действий, солдата уволили запас. Не так много Что? Не а смотришь, штиль. Класс. Море, не дует, значит, да. А эти кадры были сделаны во Франции 2020 год. Удивительно необычный НЛО бурит на земле и на снегу дыру. Что на самом деле они делают? Оказывается, в этих местах есть армада НЛО, Которые просто засыпаны снегом и землей. Помимо того, что множество очевидцев не знают правду, почему НЛО оставляют огромные ямы, я вам расскажу. В Российской Федерации их очень много. И помимо того, что там ямы появляются, так еще и множество НЛО покидают землю. Помимо того, что множество НЛО покидают землю, это не значит, что они улетают навсегда. Они... Летят на Луну и на Марс. Также была замечена армада других расовых инопланетян, которые враждебны к нашей планете. Считается, что купол Земли питается энергией ядра, которая каждым днем слабеет. И помимо того, если инопланетяне враждебной расы пробьют этот купол то земляне встретят войну с космическими пришельцами и на земле начнется хаос. Но помимо того, что если купол пробьется, то все живое улетит в космос. Такое заявление делали множество ученых. Но так ли на самом деле произойдет? Не надо, дорогие друзья, думать о том, что это все-таки шутка. Но это только набирает оборот страха людей, которые ждет 便利店。 Расскажу. Мы с Алексом занимаемся уфологией и давным-давно мы путешествуем. Помимо того, что вы видите эти места, так они еще и проклятые. Не так давно мы были в путешествии, но про эти места я вам не расскажу. Я вам расскажу только поверхность. В этих местах есть множество курганов, которые принадлежат не людям, а инопланетян, которые находили множество останков. И вы видите, как портал открылся ровно 12.00. И после этого появился неопознанный летающий объект, который подлетел к этому, можно сказать, кургану. Суть в том, что в этих местах, в курганах, есть множество артефактов, которые принадлежат им. И эти артефакты открывают в другой мир портал. Помимо того, что множество людей эти места обходят стороной, то мы с Алексом были в этих местах и видели множество жути. Но суть в том, что здесь... От местного, можно сказать, населения уже ничего не осталось. 100 километров это самый близкий, можно сказать, район. Но то, что люди говорят про этих необычных существ, они делают набеги на людей, на домашних животных. Они забирают и как питание их съедают. Кабанов, оленей и других животных в этих местах нет. Без специальных сооружений... Эти места будут опасны для людей. Но охотники и военные про эти места знают и не ходят. Помимо того, что здесь были множество случаев нападения необычного существа на человека. И сейчас это место очень опасно. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. С вами был Тайна.